Добрый день, уважаемые партнеры. Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Кто-то уже будет смотреть это видео в Новом году. Я вас поздравляю с наступившим Новым Годом. Что э, у нас в компании вышел новый промоушен. И я хочу показать, э, рассказать об этих возможностях. Абсолютно любой человек, новичок, он, который только начал сегодня бизнес, или человек, который давно в этом бизнесе может дополнительно помимо маркетинг плана получить от 200 долларов до 8 тысяч долларов за два месяца так давайте сделаем краткий обзор а потом я нарисую поясню моменты вот такой промоушен он у нас действует с 1 января по 28 февраля вот вы можете видеть на экране картинку если Закрывайте экзютики, вы же э, ну, специалист, нефрит, жемчуг, сапфир и так далее вот здесь. Итак, с 1 января по 28 февраля, 2 месяца. У промоушена, elite express 7 бонусов от специалиста до сапфира. Каждый может, конечно же, прочитать здесь, что написано. Вот смотрите, если вы становитесь специалистом и делаете тысячу пгв баллов это командный товарооборот набираете вместе с командой весь товароборот компания выплачивает 200 долларов если вы стали специалистом один слева один справа я вам поясню если вы достигли в январе либо феврале месяце статуса нефрит и саккумулировали 3000 баллов командных это весь товароборот команды вам компания выплачивает 500 долларов если же вы э, закрываете статус жемчуг в течение этих двух месяцев и делайте товарооборот 7000 баллов компания вам выплачивает 1000 долларов если становитесь сапфиром это очень почетный статус и абсолютно любой человек может это сделать э, делайте 11000 баллов товарооборот общей команды совместно со своей командой. Достигаете статуса Сапфир и вам компания выплачивает 4000 долларов. Помимо всего маркетинг плана. Дальше идем. Пятая ступень. Если вы достигаете статуса Сапфир 25 и набираете 18 тысяч баллов в командах, вам компания выплачивает 5000 долларов. Если вы достигаете статуса Сапфир 50 и набираете 30 тысяч баллов командный товароборот, вам компания выплачивает 6 тысяч долларов. Если вы достигаете статуса Sapphire Elite и делаете 50 тысяч баллов командный товароборот, вам компания выплачивает 8 тысяч долларов бонус. Получите деньги, э, бонусы за новый статус. Вот в каких странах работают. В Северной Америке, в Латинской Америке. В Европе, в Китае, Азии, Африке. Практически по всему миру. Вот здесь можно прочесть. вот Специалист. Январь, февраль. 1000 баллов нужно брать. Вот это главная такая табличка. 200 долларов. Это полный бонус получает. Нефрит полный бонус получает. 500. Перл это жемчуг. 1000 долларов. И дальше идет Сапфир. Сапфир 25. Те, кто получал уже бонусы от компании за статус сапфир в размере 6 тысяч долларов. Вам компания выплатит не 4, а тысячи половину. И так далее. Здесь соответственно сапфир 25, сапфир 50, сапфир 50%. Если вы уже получали такой бонус. Вот здесь внизу написано. Так, дальше идем. Достигните ранга специалиста, аккумулируйте 1000 баллов и получите 200 долларов Вот смотрите, специалист это вы с пакетом регистрационным, с любым от 100 баллов и выше И подписывайте одного слева, одного справа человека, который тоже будет в статусе дистрибьютор от 100 баллов и выше и если вы совместно сделаете товарооборот 1000 баллов вот этих вам компания выплачивает 200 долларов нефрит вот то же самое как выглядит нефрит вы с пакетом 100 CV и у вас четыре человека в первой линии которые сделали подписали по два человека в бизнес то есть 4 специалиста одна фигура это специалист, вам компания и делайте 3000 баллов товарооборот, вы получаете 500 долларов. Достигайте статуса жемчуг и 7000 баллов. Вот смотрите, кто такой жемчуг? Это вы с пакетом регистрационным от 100 баллов выше. В первую линию у вас должно быть 8 человек и каждый из них должен подписать по 2. 8 специалистов. Если вы делаете 7000 баллов, тысяча долларов ваша дополнительность сапфир это вы с пакетом 12 специалистов у вас в команде в первой линии 12 человек и у них каждого по 2 вам компания тогда платит 4000 долларов бонус ребята это просто бонус сапфир 25 вы должны быть сапфиром 18 тысяч баллов и 5000 долларов бонус от компании сапфир 50 то же самое Сапфир 50 это 50 циклов за месяц, у вас должно быть и 30 ПГВ баллов командных, получите 6 тысяч долларов. И Сапфир Элит, если вы достигаете Сапфира Элит, вы должны быть Сапфиром, и у вас должен быть товарооборот 50 тысяч баллов командных, 100 циклов за календарный месяц, и вы от компании получаете 8000 долларов. Вот важная информация. Так, э, что такое ПГВ? Это командные баллы. Так, что у нас тут? То есть, э, весь э, объем учитывается вот с, с 1 января по 28. Вот. Здесь правила промоушена, здесь можете почитать, здесь на украинском языке, ну, поймете, и на русском то же самое, в принципе. Самое главное, вот условие, что нужно, считается товарооборот с одной ветки только 30%. Я сейчас все поясню. И не учитывается. Так, 60 баллов. Так, так, так. Ну, в принципе, тут обычный наш... Вот здесь. Так, ну, ничего нового, все старые условия, как и раньше были в промоушенах. Вот и все. Давайте теперь э, поясню вам, порисую немного. Многие новички не понимают, как это работает. Давайте, э, первое, э, стать специалистом. Вот. Специалист. Специалист. Кто такой специалист? Это э, вы с регистрационным пакетом 100 CV или выше, любой базисный, суприм, джамб, амбассадор. И ваши два человека от 100 CV и выше. Вот вы специалист, и вам нужно сделать э, командный товарооборот 1000 ПГВ. То есть у вас э, учитываются все, что будут подписывать э, ваши люди, э, допустим, вот вторая линия, третья, вот ваших людей подписывать. Весь товарооборот считается. Вы подписываете своих людей, сюда ставите. вот э, Весь товарооборот вам учитывается. Ну, для примера, э, все вы знаете, что у нас есть э, э, пакеты, да. Э, Базовый пакет, базовый пакет, который дает 100 CV. Э, у нас есть Supreme пакет, Supreme пакет, который дает 300 CV. Jumbo пакет, джамбу пакет, который дает 400 CV. И Амбассадор, амбассадор который дает 500 CV. И как набрать тысячу баллов? Вот вы пригласили в бизнес, допустим, Сергея и Наталью. Они купили базисные пакеты. По 100 CV вам пришлось, считаем. Вот смотрите, давайте буду помечать зеленым. Сергей 100 баллов, Наталья 100 баллов. Сергей и Наталья тоже работают. Пригласили сюда любого человека. Он купил пакет «Амбассадор». Это 500 баллов. В эту сторону пригласили человека какого-то, он купил джамбо-пакет, это 400 баллов. И вот если сложить такую комбинацию, вот 500, 400, 900, 1100 баллов, вы выполняете квалификацию, вам компания выплачивает 200 долларов бонус. Это понятно, да? Следующий момент, давайте, следующий у нас будет второй, это у нас будет нефрит нефрит как стать нефритом нефрит это давайте так в горизонтали буду рисовать вот вы с пакетом на 100 CV и выше и ваша задача в первую линию подписать 4 человека например два слева два справа они с регистрационными пакетами от 100 CV и выше и выше базовый supreme разницы нет Главное, чтобы человек был дистрибьютором. И задача помочь этому человеку, своему партнеру стать специалистом. Вот таких 4 специалиста у вас в команде. Вот эта комбинация, вот это. Вот один, сейчас два, три, четыре человека. Вот это специалист. Наша задача, ваша задача стать нефритом, чтобы было 4 специалиста. И если вы с этими... Это первое условие, если вы четыре специалиста делаете. И ваша задача вместе со своей командой сделать 3000 ПГВ баллов. 3000 ПГВ баллов. Смотрим вот на пакеты. Базовый, Суприм, Джамбо. Люди, если будут покупать пакеты, вы считаете, если базовый купили пакет 100 CV, пакет Supreme купили 300 CV, Jumbo пакет купил человек 400 CV, Амбассадор пакет купил 500 CV. Считаем, 100, 300, 400, 800, 1300. Но ваши же люди тоже купили пакет. Например, этот человек на 100 баллов купил, его партнеры зашли в бизнес, точно так же по 100 баллов купили. Второй человек зашел на Supreme пакет за 300 CV, эти тоже по 300 CV. Этот зашел за 400 CV, но его, он купил джампа пакеты и 400 CV, mm -hmm. а его партнер не нашли большую сумму денег, один купил базисный пакет, 100 CV принесло, и Supreme пакет 300 CV. И этот человек, который четвертый, купил «Амбассадор», его друзья-партнеры э, поняли, что он основательно зашел в бизнес по-серьезному, они тоже приобрели пакеты Супрем. И эти все баллы учитываются. Давайте вот посчитаем. Первый человек 100, 100, 100, 3, стоит это... Давайте посчитаем, чтобы понятно вам было. Например, 300 CV принес в копилочку, первый человек вот, 300 Второй человек 300 и 300, 3 по 300, 900 CV принес. Третий человек 400, 100 и 300, это 800 CV. И четвертый человек, это ветка, четвертая ветка, 3 раза по 500, это 1500. Если мы сложим, считайте, на 1500 плюс 800, 2300. 3,200, 3,600, 300, 1200, 2, 300, 900, 1200, 800, 2, 3,500. Итого общая сумма у нас получилась 3500 ПГВ баллов. Мы сделали команду в рот. При этих условиях, если мы становимся нефритом и набираем 3000 баллов или больше, компания выплачивает нам 500 долларов. Бонус, помимо всего маркетинг-плана. Потому что ну, вы слышали, что по маркетинг-плану, что компания за базовый пакет здесь, в первой линии, если купят, выплачивает на 25 долларов, Supreme – 100 долларов, Джамбо 200 долларов, Амбассадор 250 долларов. То есть вы понимаете, что э, за нефрита вы получите гораздо больше, порядка полторы-две тысячи долларов. Закрою этот статус. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, так, так. так давайте... Дальше. Следующий статус у нас, если мы закрываем статус э, «Жемчуг». Давайте. Третий у нас статус. Это будет статус «Жемчуг». Кто такой «Жемчуг»? «Жемчуг» – это человек э, уч... в первой линии 8 человек. 4 на 4 можно, 3 на 5, слева-справа разницы нету. И у них, э, у каждого человека по два. Вот, специалиста. Понимаем, что мы должны быть квалифицированы на 100 CV с регистрационным пакетом. И каждый из э, наших людей э, должен быть, наша задача 8 специалистов в команде. Вот эта фигура называется специалист. 100 CV, 100 CV минимум, 100 CV, можно 200, 300, 500 CV. Если мы делаем эту комбинацию и совместно с командой делаем 7000 PGV, вы поняли, как набирать баллы. От всей команды э Набираются баллы от всей абсолютной команды, поднимается товарооборот вверх. Вот это левая сторона, вот это правая. Весь товарооборот набирается. 7000 ПГВ набираете. Вам компания э, выплачивает бонус в размере 1000 долларов. И давайте четвертый. Четвертый у нас будет Сапфир. Кто такой Сапфир, это в первой линии должно быть 12 человек, слева, справа можно 3 на 9, 4 на 8, 5 на 7, 6 на 6, разницы нет. Это всё будет спонсор показывать, куда ставить выгоднее людей. 12 человек, и они э, становятся специалистами. Нужно помочь каждому человеку стать специалистом. Научитесь делать специалистов. В этом и заключается бизнес. Самому стать специалистом и помочь своим партнерам делать то же самое. Вот 12 специалистов. Если мы делаем такую комбинацию, э, и... Вместе со своей командой нам надо саккумулировать, набрать 11 тысяч ПГВ баллов. Это не так уж много. Компания выплатит 4 тысячи долларов. Так, и давайте покажу следующий момент. Следующий статус Сапфир 25 это у нас какой по счету будет Пятый, да? статус сапфир сапфир 25 то есть нужно в команде иметь 12 специалистов специалистов вы должны быть сапфиром и вам нужно набрать 18 тысяч ПГВ баллов в течение двух месяцев в период с 01.01.19 по 28.02.19 года. Но циклы у вас должно сработать 25 Циклов э, в один месяц либо в январь, либо февраль, а баллы эти накапливаются за два месяца. Вот эти баллы считаются за январь накапливаются и плюс февраль ваша задача делать циклы что такое циклы? ну например вот вы строите бизнес и э, у вас должно за месяц сработать 25 раз 300 на 600 баллов CV вот слева справа 25 раз за один месяц 300 на 600 300 на 600 35 у вас должно сработать вот 25 раз 35 35 35 35, 35 вот. За один месяц. В январе не получилось у вас набрать 25 баллов. Там, допустим, 20. Вы переходите на февраль месяц, с нуля начинаете, набираете 25 э, циклов, чтобы сработало 300 на 600, либо 600 на 300. А баллы эти за январь-февраль ПГВ командные, то, что ваши люди будут делать товарооборот. Баллы поднимаются, они учитываются, и нужно набрать 18 тысяч баллов. Если вы делаете эту работу, вам компания выплачивает бонус 5 тысяч долларов. Следующий момент. Сапфир 50. Сапфир 50. Это то же самое, что и сапфир 25. У вас должно быть 12 специалистов. Специалистов. <у>, У вас должно быть 50 циклов. Давайте я напишу. За один месяц. Либо январь, либо февраль. И вам нужно набрать... Нужно набрать... Вам 30 тысяч ПГВ вот здесь. Вам нужно набрать... 30 тысяч ПГВ командных за 2 месяца вот здесь. Январь плюс февраль. То же самое, как у Сапфира 25, только у вас должно быть 300 на 600 сработать 50 раз вот здесь. 35, 35, 35 в одном месяце. В январе, допустим, вы набрали 40 циклов, в феврале вы переходите 50 циклов, но баллы вот эти 30 тысяч ПГВ нужно набрать за 2 месяца. И в этом случае компания вам выплачивает бонус в размере 6 тысяч долларов. Вот. Ну и давайте я здесь напишу самый высокий статус. Sapphire Elite. 100 циклов должно быть 12 специалистов 12 специалистов и должно быть 100 циклов сработать у вас за один месяц и вместе с командой вы должны сделать товарооборот 50 тысяч пгв 50 тысяч пгв за два месяца январь плюс февраль. Вот вы и у вас должно сработать 300 на 600 баллов, которые поднимаются слева-справа слева, от товарооборота вашей команды. 300 на 600 у вас должно сработать 100 раз, циклы 100 раз. 35, 35, 35. И в этом случае, если вы стали элитным сапфиром в одном из месяцев в январе либо в феврале, у вас сработало 100 циклов, в одном из месяцев и вы набрали 50 тысяч баллов за 2 месяца, вам компания выплатит бонус в размере 8 тысяч долларов. Абсолютно любой человек может достичь такого результата. И я рекомендую вам, если вы не поняли, обратиться к своему спонсору, уточнить моменты, что вам было непонятно. Спонсор вам подскажет, расскажет. И желаю вам включиться в бизнес с 1 января, прямо сегодня включиться и сделать эту квалификацию. Настроить свою команду, сообщить в команде всем своим партнерам, передать эту информацию, чтобы люди поняли, как нужно строить этот бизнес. Передать это видео, сами поясните. Начните со специалистов, поставьте цель перед командами, чтобы они закрывали нефритов, жемчугов, сапфиров. И вы увидите, как... Взорвется ваш бизнес И бизнес ваших партнеров Все, с новым годом, дорогие друзья Включаем работу Желаю вам удачи, пока-пока